Привет! На связи, как обычно, Антон. В сегодняшнем выпуске я подготовил для тебя интересную подборку очень крутых лего-товаров, которые наверняка сумеют тебя удивить. Ну а ты не забудь поддержать меня лайком, подпиской на канал, а также поделись своим мнением о этих вещах в комментариях. Мне и остальным зрителям будет очень интересно почитать. Ну и не забывай про конкурс в конце видео на 500 рублей. Ну что ж, переходим скорее к подборке! Если же вас не особо впечатляют различные лего-машинки и другие транспортные средства, которые собираются из конструктора, то следующую вещь наверняка узнает каждый. И я уверен, она вас удивит. Это персонаж видеоигр компании Nintendo «Марио». На его создание ушло более четырех суток и скажу вам что это причем достаточно малый срок в нем заложено 25 тысяч маленьких деталей лего которые идеально собрали не только форму фигуры марио с учетом некоторых выделяющихся элементов но и одежду черты лица логотип а также эмоцию получилось просто потрясающе размер конструкции в высоту составляет примерно 155 сантиметров а это примерно человеческий рост труды этих смельчаков определенно заслуживают лайка все мы привыкли видеть, что Лего – это достаточно небольшие, но умные игрушки, которые иной раз по своему функционалу не уступают настоящим экземплярам. Но следующую вещь назвать обычной, рядовой игрушкой язык не повернется. Один энтузиаст Дэвид Смандра создал огромный строительный кран Leibherr LR 11000, а точнее его копию в масштабе 1 к 24. По весу кран вышел довольно приличным – 27 килограмм. Он умеет передвигать, поднимать и опускать вещи, а также выполнять и другие полезные функции, свойственные Крану. Разумеется, такая модель не способна справиться с тяжелыми строительными блоками, зато она может с легкостью переместить стул или какой-нибудь легкий предмет. С учетом стрелы длина крана составляет более 7 метров. Такие возможности модели объясняются тем, что она оснащена автоматическими датчиками и девятью двигателями. Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта. На пульте также отображаются дополнительная информация о работе модели. Аналогичные показатели получают рабочие, которые управляют настоящим краном изнутри. На этом интересные штучки лего еще не заканчиваются, а только набирают обороты. Хочу вам представить достаточно габаритную и очень крутую отечественную машинку Урал 4320. Она проработана до мельчайших деталей, модель оснащена полным приводом на все 8 колес и имеет независимую подвеску. У нее открываются двери, поворачиваются всякие, даже самые незначительные детали, вроде зеркал. Но самое крутое и интересное лично для меня – это качественные колеса, которые позволяют грузовику комфортно чувствовать себя как на ровных дорогах, так и на бездорожье. В задней части находится пустое пространство, но по своему желанию туда можно прицепить кузов. А теперь перейдем к оружию. Да-да, у Лего оно тоже на уровне. Это крутецкое и очень проработанное оружие ближнего боя из игры Call of Duty Black Ops 3 «Песнь ярости». Чуть выше рукояти у основания лезвия, оно имеет светящийся элемент, который очень красочно смотрится как в игре, так и в модели лего. У песни ярости также выделяется и само лезвие, которое оснащено некоторыми прорезями и зубчиками. Экземпляр, несмотря на то, что заделан под игрушечный, получился довольно большой. И скажу вам, что это очень здоровски. Сразу ощущается какая-то мощь, хотя в основе лежит, казалось бы, обычный конструктор. Цвета, пускай они несложные, но тоже соблюдены. Есть плавные переходы перед каждым элементом. В общем, я был доволен такой штукой вы конечно может быть удивитесь да я и сам не знаю как реагировать на такое чудо создания но это блин лего болгарка и вот что с ней делать, непонятно. Но давайте оценивать качество. Здесь оно на высшем уровне. Все элементы не только аккуратно выглядят визуально, но и надежно скреплены между собой. В устройство установлен лего-двигатель Power Functions 8883M. В самом конце у ручки имеется аккумуляторный отсек. Что касаемо ее возможностей, я очень сомневаюсь, что болгарка действительно может что-то отшлифовать. Но в целом все крутится, вертится и даже местами работает. Но идея классная, автор определенно заслуживает лайк за смелое решение. Тем, кто голоден, советую отойти от экрана, потому что от просмотра этого ролика уровень голода будет зашкаливать. Ну а тем, кто уже перекусывает, желаю приятного аппетита. Представляю к вашему вниманию целый лего-завод для создания вкуснейших гамбургеров. Такая машина, естественно, управляется при помощи пульта, но некоторые ее элементы могут работать самостоятельно. Итак, давай разберем этапы создания гамбургера. Машина самостоятельно берет и укладывает булочку, после чего использует соусы. Здесь они представлены в виде горчицы и кетчупа, но может быть и что-то другое. Поверх булочке она размещает котлету и дополнительные ингредиенты и завершает еще одной булочкой не поверите но хоть она отчасти действует по указам управляющего тем не менее все берет и укладывает сама не обходится без проблем но все получается действительно очень аккуратно и аппетитно также она оборудована отеком для напитка и тоже умеет его разливать вот такие дела зачем мне спрашивается после этого девушку заводить Помимо всяких прикольных игрушек, у Лего также имеются вещи, которые развивают знания о том или ином предмете. Вот, например, пневматический двигатель V8. В простом его виде ничего особенного ожидать не стоит, но можно собственными глазами увидеть то, как он действует и что из себя представляет. Отличный вариант для детишек, да и тем, кто постарше, думаю, тоже будет интересно. Двигатель будет работать с модифицированными и немодифицированными переключателями и цилиндрами. Штука очень мощная, если докупить к ней дополнительные элементы, а также продумать конструкцию, куда его вставить, можно сотворить что-то интересное. Ну а это маленький компактный танк. Он оснащен качественной гусеницей, благодаря которой, несмотря на свои габариты, отлично справляется с различными препятствиями на пути. Выполнен в ярко-красном цвете в сочетании с желтым и серым. Имеет синюю подсветку. У него двигается, а также поднимается и опускается ствол. И танк даже умеет стрелять небольшими шариками. Скорость полета снарядов, как и дальность стрельбы, достаточно высокая. Такой малыш обладает очень солидным набором функций, так что определенно заслуживает места в моем выпуске. Ну а мы переходим к следующему товару. А здесь у меня очень крутой щит Капитана Америка, сделанный полностью из лего. Вы только представьте, сколько труда было вложено в эту работу. Щит получился крайне эффектным, сразу притягивает взгляд и ну никак не остается в стороне. Его диаметр составляет 30 дюймов, привесив 15 фунтов. Как сообщает создатель, на создание такого крутого щита ушло порядка двух месяцев. Автор непременно заслуживает респекта от меня за такое терпение». А это огромное колесо обозрения, полностью построенное, как вы уже поняли, из деталек Лего. Эта модель моторизована и в состоянии работать самостоятельно без повторного вмешательства человека. Высота колеса составляет 360 сантиметров, а на ее постройку ушло около 40 тысяч деталей. Каких-то 50 часов проектирования, 150 часов строительства и вуаля, проект готов. Само собой цифры просто нереальные, как только людям удается создавать подобные масштабные проекты. Кто-то просто покупает различные игрушки от известных производителей, а другим хочется чего-то необычного, чего-то такого, что не каждый сможет купить в магазине. Именно такие ребята и занялись постройкой вот этого обалденного бластера Нерф. Он получился просто изумительным, ведь эта модель в точности повторяет пестик от производителя. Парни даже создали специальную детальку Лего, на которой имеется всем известная оранжевая надпись. Само собой была соблюдена цветовая гамма, а также полная работоспособность продукта. Он отлично стреляет и может доставить не меньше положительных эмоций see Среди зрителей не может не быть фанатов вселенной call of duty поэтому я решил добавить в выпуск вот эту потрясную пушку эта модель имеет поразительную скорость выстрелов до 1800 в минуту оружие состоит из 850 специальных деталек лего которые не могут не приглянуться своим каким-то особым стилем пушка была собрана как из обычных деталей так и из кастомизированных угловатых которые помогли создателям передать ту самую атмосферу гана из игры в общем создатели непременно заслуживают лайка и уважения за такой крутой косплей что вы скажете, если увидите модельку головы всем известного персонажа, на постройку которой у создателя ушло, вы только представьте около 80 тысяч деталей Лего. Представляю вашему вниманию постройку Пакмана. Она получилась объемной, что нереально сильно подкупает именно меня. Сразу как-то масштабнее и больше кажется проделанная по ней работа. В результате одна голова всем известного персонажа стала больше, чем настоящий человек. Теперь-то я понимаю, почему в игре Пакман все съедал на своем пути. А здесь у меня огромный экскаватор. Сперва зрителям может показаться, что он собирает детальки, и в этом, в принципе, нет ничего необычного. Но вы упускаете один важный момент: сам экскаватор-то тоже сделан из лего. Модель весит больше 10 килограмм, а на ее постройку ушла не одна тысяча деталей. Самое крутое в ней то, что она исправно работает и реально отлично управляется. Уверен, что эта модель впечатлила не одного зрителя на выставке, на которой недавно была. А сейчас мы с вами заглянем за кулисы одной из выставок Лего и увидим, как была создана модель Железного Человека. Этот культовый супергерой получился ростом в 6,5 футов и весом порядка 188 фунтов. В его создании участвовал ведущий дизайнер Грег О. Мартин и старший конструктор Джефф Ражби. Каждая деталька была не просто соединена с соседней, а также проклеена специальным клеем. Кроме того, в центре этой скульптуры использовались всевозможные подсветки, которые в итоге и создали нереальную атмосферу всеми любимого персонажа комиксов. А этим ребятам удалось соорудить настоящую дрель, используя лишь подручные детальки лего. Само собой, без специальной проводки внутри модели не обошлось, но все же. Когда я наблюдал за их процессом создания этого чуда, я не один раз удивлялся их мастерству. На первый взгляд может показаться, что это совсем не трудно, и нужно лишь одно терпение. Но порой спланировать такой вот игрушечный проект может быть труднее, чем настоящий. Поэтому парни лично от меня получили огромный лайк и уважение за проделанный труд. Если вы согласны со мной, то поддержите мой ролик лайком так я пойму, сколько людей солидарны с моим мнением». Следующая игрушка Лего была создана послойно. Это говорит о том, что создатель установил некий фундамент, после чего сверху вниз клал все новые детали. В итоге получился такой вот 3D-динозаврик Йоши. Игрушка вышла очень милой и прикольной. Детям, которые смотрели этот ролик вместе со мной, он очень зашел. Высоту Дина получился довольно солидным, порядка 80 сантиметров. Такая моделька идеально украсит совершенно любой уголок любителя игр, мультиков или просто какого угодно другого искусства.